Не задумывались ли вы о том, что играя с читами, вы теряете большую часть геймплея? Вы теряете те незабываемые эмоции от той самой победы, что далась трудом? Из-за вас у нормальных игроков, которые играют честно, могут опуститься руки, и они могут покинуть игру, хотя могли бы в ней добиться своих целей, если бы не вы. Прежде чем установить читы, прошу тебя, задумайся, задумайся, что ты теряешь, и сколько мечт других игроков ты можешь разрушить. Я уважаю тех, кто играет честно, несмотря на все сложности игры, и прошу вас, если вас победил читер, не надо потом быть в их числе. А к читерам у меня будет одна убедительная просьба. Удалите лучшую игру, если не можете играть без читов. Не портите игру другим игрокам, которые играют честно, которые достойны уважения, в отличие от вас. Вы достойны лишь того, чтобы вас признать. Ведь вы просто облегчаете себе игру, тем самым вы сдались, не справившись перед ее трудностями.